Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всю команду, всю корпорацию ЗУС. Меня зовут Лотникова Лёля. Сегодня я хочу с вами похвалиться, показать мой заказ. Почему именно этим заказом я хочу с вами похвалиться? Потому что этот заказ только для меня. Я перед Новым годом так устала, все каталоги только заказы, заказы, клиенты, клиенты. Но думаю, себе некогда уделить времени. Немножко уделила себе времени. К Новому году купила вот этот набор. Вот видите, это сережки с тигровым глазом. Вот такие вот, ну, очень оригинальные, мне не так понравились. Ну и подвесочку с вот такой вот заманушкой внизу, это лепесточки и тоже тигровый глаз. Ну, вроде как все хорошо. А когда начинаешь смотреть каталог, а там еще есть брошь. Ну, думаю, ну что, брошь, осталась, брошь, надо ее купить. Так вот, после Нового года себе любимой сделала целый заказ на 270 баллов. Все себе любимой. Ну, во-первых, брошь. Во-вторых, еще хотела себе подарочек сделать. Я сейчас расскажу, какие подарочки я себе навыбирала. Ну, вначале познакомлю вас с самим заказом. Ну, вы знаете, ничего лишнего. Все необходимо. Все необходимо. Итак, ну, краска для волос. Да, там уже скоро отрастает, нужно обязательно покраситься. Краску для волос всегда беру стабильно, но без нее никак. Кто может обойтись, скажите мне? Да, я думаю, никто. Так, краска для волос. Далее, как не попробовать вот эти новые гели? Тем более, что здесь отдушка тоже из натуральных масел. Это просто прекрасно, конечно же, я попробую. Один какой-то у меня тут как апельсинчиком пахнет, но их сложно открывать, сейчас не буду открывать. А другой кокосиком пахнет. Вот они, мои, вот, так, вот, так. вот они мои гели. Попробую. Гели уходят очень быстро. И э, даже если ты человек один живешь, все равно быстро уходят гели. Хорошо, гели мы себе купили. Тоже очень нужно. Для жизни очень-очень все нужно. Далее Ну, э, wellness pack. Без wellness pack. -а. Я не живу уже более 8 лет. Ну, Во-первых, здесь антиоксидант. А, Во-вторых, здесь а, омега-3 и мультивитамины и минералы. Все, что необходимо для суточной нормы развития любого человека. Итак, без этого мы не живем. Я его покупаю по подписке. Это у меня уже второй шаг в этой подписке. Третий шаг еще будет платный. Четвертый придет бесплатно. Это мы пользуемся. Далее. <связывая> Значит, это основа под макияж. Праймер здесь. Как без него жить, я не представляю. Потому что, если я его не наношу, мне кажется, я иду раздетая по улице. Я настолько к этому привыкла. И даже в моем возрасте, ну, я думаю, это очень востребовано. Я не увлекаюсь какой-то такой косметикой, там, да и не умею. даже Честно скажу, да и в молодости-то не увлекалась. То было некогда, потом ее просто не было, а потом не было навыков, а сейчас как-то страшновато начинать. Ну, хотя понемножечку пробую, ничего страшного. Далее. Как не взять вот это средство на Вейдж из серии? Это для умывания. Это шикарнейшее средство, которое снимает тебе весь, все дневное, что ты за день на лицо у тебя, значит, так сказать, присоединилась, присела, да. И, и, и даже макияж можно снимать и, и вообще все снимает, подготавливает нашу кожу для нанесения кремов или, ну, кремов и сыворотки. Я это беру стабильно и пользуюсь. Сейчас я вам покажу... Какую, на какую я все-таки припала. Вот именно на вот эту я припала. Почему? Потому что она мне очень нравится. У нее какие-то такие масла. Вот так руки намочишь. И. Средство и оно как мыльное немножечко делается, и ты потом умываешься. В общем, мне это очень понравилось, и я стабильно себе беру либо с 50% скидкой, либо по полной цене, как, ну по каталожной цене, которую предоставляет компания. Но в этот раз с 50% скидкой я взяла себе крем для рук, без которого я тоже не, скажем, так скажем, не хочу быть. Мне всегда очень нравится, и мне как не хватает что-то на руках, потому что руки наши тоже морщинятся, как с возрастом, так э, с условиями жизни, особенно к зиме, почему? Потому что печное отопление там, ой, печное, э, это, э, как она. Отопление по дому идет водяное, это любое отопление, оно сушает немножечко кожу. И, весну, и, летом, и зимой мы о, поменьше водички пьем, естественно, хочется, чтобы поменьше было морщин. Поэтому я всегда им пользуюсь, этим, этим кремом. Ну, вот этот крем мне всего обошелся за 335 рублей. Это я сейчас считаю по накладной. Я в этот раз очень много взяла, как бы, не то что много, а... Похвалюсь вам, какими скидками я попользовалась. Далее, так как я постоянный участник различных акций, особенно вот эти акции, которые от 50 баллов, но ну, я всегда делаю больше 250, и, естественно, я попадаю, ну, просто автоматически прохожу по всем акциям. Ну и в прошлом, прошлый раз у нас были акции, значит, если ты делаешь два каталога подряд по 50 бонус-баллов, то у тебя возможность есть вот в этом каталоге, если, ну, короче так, в 18 каталоге, если ты сделал 50 бонус-баллов и в первом делаешь 50 бонус-баллов, то у тебя есть возможность приобрести любой продукт, кроме Novage и Wellness и Northen с 70% скидкой. Ну конечно же, я воспользовалась такой акцией, такой привилегией. Я взяла себе вот эту воду, парфюмерную воду. Это магнетизма. Я ее так правильно, неправильно, но я ее так магнетиста. Вот так. Значит, я ее взяла за, сейчас я вам скажу, всего лишь за 620 рублей. Водичка стоит, которая стоит больше двух тысяч просто я лояльный потребитель и такое вот у меня значит привилегию дала компания Арифлайм я могу ее продать я могу сама воспользоваться я могу просто подарить своей подружке допустим на день рождения и мой подарок всего лишь за 600 рублей понимаете далее так как я являюсь еще активным потребителям, то, конечно же, еще другие акции. Сейчас я вам расскажу, в каких акциях я еще участвовала. Но вот эти два предмета, которые тоже необходимы для любой семьи и для моей точно так же. Так, все, что необходимо, мы себе приобрели. Так, коробочку можно отставить коробочку можно отставить и вот еще два моих любимых средства это смягчение кутикулы зачем это нужно я бесконечно повторяю об этом почему потому что я не хожу обрезной маникюр делать ну как бы побаиваюсь как правильно сказать потому что когда делается обрезной маникюр то как вы понимаете, это щипчики, которые режут всех, да? Да, мастер старается, их обрабатывает, но чтобы убить, простите, гепатит, эти приборы должны минимум 2 часа стерилизоваться. А то, что мы вот так вот воткнули на 5-10 минут, этот аппарат, который прогревает, ну, прокаливает а, эти щипчики, пилочки он не прокаливает, не прокаливает то же самое, только щипчики, то мы убьем только первые кровью. Все остальное сложное, это не убивается. Вот, а, поэтому я стала пользоваться, а, делать маникюр себе сама. Зачем, и почему, и как. А, вот это средство, смягчающее средство, мы с вами берем, Прокручиваем, стала появляться, видите, капелька. Мы берем кутикулу, смазываем. О, что-то никак не, не бежит, сейчас побежит. Не О, вбежала, вот она капелька. Мы берем ее так смазываем кутикулу и на всех пальчиках берем, смазываем. Кутикула размягчается и делается тоненькая-тоненькая. Вот как вот так вам показать? Вот так. Тоненькая-тоненькая. И ее не нужно резать. Можно ее брать своей там пилочкой или лопаточкой, пододвигать и мазать этим средством. И обрезного, матери... обрезного этого маникюра не получается. Ну, то же самое с педикюром можно делать. Поэтому я всегда беру себе две, потому что я пользуюсь очень активно этим. И, естественно, это мне очень необходимо. Это я сейчас вам рассказала все то, что для человека необходимо. Сколько это баллов, я даже сейчас считать не буду по той простой причине, что у меня все в общем, и высчитывать мы не будем. Но так как для себя любимой я еще сделала небольшие подарочки, я сейчас вам покажу. Итак, я начала рассказ о том, что я купила себе к Новому году вот этот наборчик. Вот эти красивые желуди с вот этой вот заманушечкой на груди. Вот, ну, я подумала-подумала, а там же еще есть брошь. Ну что ж, это комплект недоделанный, недособранный, скажем так, да? И я купила для себя любимой вот четыре коробочка украшений из Норхи. Сейчас будем каждую открывать и смотреть. Ой, люблю! Когда приходит этот заказ, в первую очередь я, конечно, читаю каталог, потом начинаю открывать. В мешочки в коробочке в мешочке мы все это открываем достаем о как раз попала на брошечку и пришла вот такая брошь вот она не знаю хорошо видно нет естественно ну может быть к этой кофточке то она не идет но в любом случае я вам сейчас ее покажу о что-то не разберу как ее тут а разобралась вот так мы ее открываем. До конца так раз открыли. И ну, я грубо так сейчас приколю ее. Вот сюда прикололи. Вот, смотрите. Ну, символ этого года у меня в полном наборе. Ну а что такое эти глаз? О, ну, это оберег. Очень ценится. И это все натуральные камешки. Ну хорошо, к Новому году я себя очень сильно порадовала. Но тут вдруг, делая заказ в каталоге номер один, я реально понимаю, что я я же определилась, что все. Я даже каталог никому в, этом, в этот период не дала посмотреть, потому что ну, устала я с этими потребителями, с клиентами. Я реш... и увидела там акцию. Была распродажа серии Норхен. Так, сейчас я буду искать эту распродажу значит смотрите снимаем сережки одеваем другие сейчас мы сделаем я ранее себе тоже покупала кстати тоже для удовольствия они меня просто сразили вот эти вот сережки смотрите вот они Сейчас я одену другую. И когда я делала заказ, я увидела одно чудо из чудес. Просто обомлела. Ну, когда я приобретала эти сережки, я почему-то зажилила денег. Ну, просто взяла и заживела. Вот эти сережечки. Они шикарнейшие. И увидела, что в распродаже. Из этой серии есть колечко. Но вот смотрите, сережки у меня вот именно так камешек лёг, а здесь он как-то по-другому немножечко. Видите? И такой, и такой. И я выбрала себе вот это колечко. Вот она, видите? Вот она колечко. Сейчас ближе подставлю. Вот шикарнейшее колечко. Вот и оно у меня обошлось всего 700 рублей. Я когда это увидела, думаю, боже, как хорошо, как спасибо за то, что мы с вами можем приобретать такую красоту, ну и пользоваться, конечно, получать удовольствие от этой красоты. Но это еще не все. Я не успокоилась на этом. Почему? Потому что я еще один набор присмотрела и решила, что у меня скоро день рождения. Мне надо к этому дню рождения, собрать весь набор из пяти наименований. И, конечно же, я начала его собирать. Ну, как тигровой глаз я собирала, так и это хочу собрать. За несколько каталогов я его все таки соберу. Но посмотрела сегодня, расстроилась там. 19 февраля каталог заканчивается этой, ну, этой коллекцией. Я себе заказала. Розовый кварц. Вот они, это сережки. Вот, показываю ближе. Это такая красотень. Как похоже ближе. Вот так. Это такая красотень. Ну, просто не смогла устоять. Сорока. Так, сейчас мы его оденем. Эту сережку. Посмотрите. Посмотрите, какое чудо! Так, вот она. Какое чудо. Там еще есть браслет. Там есть э, подвеска. Тоже такая интересная заманушка. И там есть еще брошь. И все это в одном стиле. Ну, просто прекрасно. Вот, смотрите. Я от э, сережек, которые, э, ну, вот желоть в восторге. От этих вообще, я не знаю, от всего я в восторге. От всех сережек. вообще от всех украшений я в восторге. Итак, открываем последнюю коробочку. А в последней коробочке должно быть колечко. Ну вот я сейчас купила два предмета. А на следующий раз куплю еще три предмета. Очень хочу собрать полностью весь набор. А это вот колечко вот она колечко видите шикарнейшее итак мы начинаем его мерить я взяла 18 как все колечки но что-то он у меня маловат придется менять да придется менять он только на мизинчик пошло это колечко оно просто шикарнейшее. Я себе не могу... Да, если не будет 19-го, то я себе его оставлю. Но если будет 19 то я поменяю. И все это для себя любимой. Спасибо за внимание.